Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале коротко короткоглавном. Наш любимый город Бишкек сегодня отмечает свой 141 день рождения. Глава государства поздравил всех бишкекчан и гостей столицы со столь важной для города датой. Председатель Китайской народной республики посетит Кыргызстан с государственным визитом в июне. Об этом стало известно во время встречи с Орумбай Джимбекова Сидинпинем 28 апреля. Бишкекский городской суд оставил обвиняемых бывших премьер-министров Сапара Исакова и Джантуриоса Татабалдива под стражей. Доводы защиты суд счел недостаточными. В столице 6 мая по 6 июня будет отключена горячая вода. Наш любимый город Бишкек сегодня отмечает свой 141 день рождения. Столица Кыргызской республики ранее носила название Пешпек. В годы советской власти была переименована во Фрунзе в честь советского партийного государственного и военного деятеля Михаила Фрунзе. Ну а сегодня глава государства поздравил всех бишкекчан и гостей столицы со столь важной для города датой. Уважаемые жители и гости столицы нашей страны, дорогие соотечественники, поздравляю вас с днем города Бишкек. Бишкек занимает особое место в жизни народа Кыргызстана. Он столица, символ нашего государства, один из крупных экономических, политических и культурных центров в регионе. Наша столица расширяется, благоустраивается и обновляется. Возводятся новые современные здания, реализуются крупные проекты по реабилитации автодорог. С каждым годом возрастает вклад бишкекчан в развитие страны. В столице живут и трудятся представители многих этносов. Из поколения в поколение они закладывали крепкую основу мира, согласия и взаимопонимания. Нам необходимо сохранить и достойно продолжить эти лучшие традиции. Бишкек должен восстановить свою былую славу зеленого города. Главным богатством столицы должны стать чистый воздух, хорошая экология. Для этого надо закладывать новые парки – Постоянно заниматься озеленением города. Бишкек – город, устремленный в будущее. Мы должны строить город, соответствующий современным стандартам. Превратить нашу столицу в один из крупных центров международного сотрудничества Евразии. Уверен, что наша столица будет еще более чистым, безопасным и комфортным городом для проживания. Дорогие горожане! Желаю нашей любимой столице благополучия, а каждому дому горожан достатка, мира и процветания. Пусть город Бишкек цветет и развивается. Сегодня Бишкек отмечает день рождения. Официальной датой основания города считается 29 апреля 1878 года. В этот день военный губернатор Семиреченской области Герасим Колпаковский дал команду о переводе центра такмакского уезда в город Бишкек. В тот день и началась история этого города в столь высоком звании столицы. С тех самых пор прошло 141 год. Как менялся Бишкек и каким он стал, расскажет Айтулкун Сулпуева. Это одно из самых старых и исторических зданий столицы. В 30-е годы он по праву считался одним из самых больших и красивейших сооружений, который спроектировал архитектор Юрий Дубов. Во времена Советского Союза здесь был расположен дом правительства. Сейчас же оно совсем изменилось и это здание считается зданием Верховного Суда. Время меняло не только облик столицы, но и его название. Пешпек, Фрунзе, Бишкек. Неизменно только одно. Сердце Кыргызстана по праву остается самым зеленым городом. Сегодня Бишкек отмечает свой 141 день рождения. Многолетний город, хранящий на своих улицах множество тайн и легенд. Для Талазбая Курмангудюева Бишкек – это вся жизнь. Он здесь родился, вырос, окончил университет, женился и вырастил своих детей. По его словам, наша столица хранит его историю и историю его предков. И он безмерно благодарен Бишкеку за все, что он имеет на сегодняшний день. Я живу в Бишкеке уже 69 лет. Раньше столица именовалась Фрунзе. Со своими близкими мы привыкли называть его именно так. Здесь я окончил Карагызский национальный университет. Когда я был молод, город был совсем другим и казался маленьким. Сейчас он вырос. Во время моего поступления в столице было только пять вузов, и КНО считался самым престижным учебным заведением. По его словам, в советский период в планировке города принимали участие архитекторы и инженеры из Москвы и Ленинграда. И во времена СССР было возведено множество образовательных учреждений, театров, музеев, филармонии и ЦУМ. Эти здания хранят в своих стенах множество историй, отмечает Таоспехурмангуджиев. Я помню, еще во время Советского Союза Бишкек считался одним из самых зеленых городов мира и занимал третье место в мировом рейтинге. Для Кыргызстана это была весьма значительная победа. Вы можете прогуляться по этой аллее молодежи и увидеть дубы, посаженные вашими прадедами. Здесь расположены одни из самых многолетних деревьев, которые выросли вместе с Бишкеком. Сейчас наша столица стала старше и больше, но при этом не потеряла свою прелесть и стала только краше. По словам жителей города, для них Бишкек это не просто столица, а целая жизнь. Сегодня они с удовольствием поздравили любимый город с днем рождения и отметили значимость столицы в их жизни. Бишкек, моя столица, я люблю Бишкек и Крысан. Бишкек, во-первых, это наш общий дом, и где я родилась. Бишкек по мен Бишкек. Просто это наш город. Отметим, официальной датой основания города считается 29 апреля 1878 года. В этот день военный губернатор Герасим Колпаковский дал команду о переводе центра такмакского уезда в город Пешпек. За время своего становления наш город поменял свое именование три раза. Переименование города Фрунза в город Бишкек состоялось в феврале 1991 года. Айтул Кунсул Пуева с кормаратов ЛТР Бишкек. По Дню города по традиции приурочено проведение множества культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Замечательный праздник сопровождается концертами и народными гуляниями. Сегодняшний день не стал исключением. Для жителей и гостей столицы была организована обширная культурная программа. Отметим, после праздничного концерта на площади Аллато для горожан и гостей столицы общественный транспорт будет работать бесплатно. Концерт на площади Аллато начнется в 19.00 и красочным фейерверком разделил радость праздника с горожанами и наш корреспондент бик мамата самбек улу Торжественная часть культурной программы, организованной Первомайской муниципальной администрацией, началась с гимна города. Музыкальную поддержку оказал городской оркестр. На сцене, кроме звезд отечественной эстрады, свои актерские таланты показали школьники, подготовившие в честь праздника специальную программу. И сегодня здесь у нас в дубовом парке имени Чинги Зайтматова собрались мы для того, чтобы поздравить тоже наших горожан, Пиромарский район города Бишкек. Пригласили сюда наших золотые пары, мы пригласили, чтобы они у нас посмотрели концерт, потому что на весенний вальс танцевали с нами. Здесь же организованы мастер-классы для юных бишкикчан. Каждый желающий может научиться у профессионалов рукоделью. Основные направления – работа с бумагой и рисование. Сегодня мне понравилось выступление. Мы сами выступали. Мне нарисовали на лице аквагрим. Сейчас я буду пробовать делать поделку. С днем рождения, Бишкек. Бугун без Бишкек Туанку. Я, я, я, а я, я, я сейчас буду пробовать делать рисунок. Мне очень понравилось здесь. Мне понравились всякие подделки. Мне понравились листь всех всех не танцы. Мне все понравилось здесь. С Днем рождения, Бишкек. Одной из ярких особенностей празднования Дня города является организация этой уже традиционной выставки. Здесь представлены изделия исключительно ручной работы. В основном это игрушки, аксессуары, а также предметы одежды и быта в этно-стиле, которые подчеркивают национальный колорит разных народов. Как отмечают сами мастера, изделия ручной работы становятся все более популярными. Иностранцы больше интересуются именно ручную работу. Даже не то, что вот иностранцы, наши, свои клиенты, они приходят на ярмарку, на вещи. почему на ярмарку все приходят, понимаете, тут вся ручная работа. Вот вы сами видите, посмотрите, у каждого своя работа, все талантливые. У нас очень много в Киргизии талантливых людей. Мы приехали на один день в Бишкек, ну, вот оказались в день города, да, сегодня проходит. Вот мы не ожидали совсем. Нам приятно погулять здесь. Красиво у вас. Понравилось. Из войлока сделанные картины. вот Они очень понравились. Кроме яркой концертной программы и выставки необычных изделий рукоделия, для бишкекчан и гостей столицы были организованы состязания по интеллектуальным играм. Так, столичная шахматная школа инициировала проведение открытого чемпионата, посвященного дню города Бишкек по шахматам. Здесь каждый желающий смог показать, на что он способен на шахматном поле. 20 желающих смогли побороться за призовые места. Судейство обеспечивали ученики и преподаватели городской шахматной школы. Мы призываем всех, играйте в шахматы. И в этот замечательный праздник мы решили дать возможность бишкекчанам попробовать свои возможности. Желающих оказалось достаточно. Одним словом, в столице была организована обширная культ-массовая программа. Каждый смог найти что-то по душе и провести время с удовольствием. Век Маматосамбеку Луджана Улу ЛТР Бишкек. Проект международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который предложила мировому сообществу Китайская Народная Республика экономически выгоден для Кыргызстана. «Один пояс, один путь» направлен на то, чтобы создавать и совершенствовать новые торговые пути и экономические коридоры между странами Азии, Европы и даже Африки. С 25 по 27 апреля в Пекине прошел второй форум «Пояса пути», в котором принял участие и президент Сорумба Джеймбеков. На полях саммита глава государства встретился с председателем КНР Сидимпинем и руководителями ведущих компаний Поднебесной, намеренных развивать экономическое и инвестиционное партнерство с Кыргызстаном. Подробности смотрите в следующем сюжете. Несколько дней подряд все мировое внимание было обращено на Пекин, где проходил второй форум «Один пояс, один путь». Диалоговая площадка собрала глав государств и правительств 37 стран мира и 5000 делегатов. На фоне пышно цветущих пионов председатель Поднебесной Си Цзиньпинь вместе с первой леди приветствовал высокопоставленных гостей, включая президента Сорунбая Дженбекова. По приглашению председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина, президент Кыргызской республики, принял участие во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках одного пояса, одного пути, где выступил с речью и выдвинул целый ряд очень важных и для данной инициативы, и для регионов, Предложений. Между сессиями форума у Сорунбая Джиенбекова была индивидуальная рабочая программа. Глава государства провел полноценные двухсторонние переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Лидер Поднебесной в очередной раз подтвердил намерение развивать и укреплять сотрудничество с нашей республикой. В прошлом году успешно состоялся ваш первый государственный визит в КНР. Тогда мы вместе объявили об установлении всестороннего стратегического партнерства. Благодаря совместным усилиям двусторонние отношения развиваются стабильно, чему я очень рад. Китай был и будет надежным партнером и другом Кыргызстана. Мы готовы и дальше раскрывать потенциал сотрудничества в рамках одного пояса, одного пути. Нынешний форум прошел очень успешно. Конечно же, это случилось благодаря тому, также и вашей поддержке. Кыргызстан одним из первых поддержал инициативу председателя КНР Си Цзиньпиня «Один пояс, один путь», получившую свое начало в 2013 году. Проект направлен на создание глобальной инфраструктуры, которая объединит евразийский континент. И не только. Кыргызстану есть что предложить. По словам аналитиков, наша страна занимает не последнее место в планах реализации китайской мечты.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 и другие страны Кавказа, мы могли бы стать тем мостом экономическим, торговым, который бы мог бы осуществлять. И мы должны получить те плюсы для нашей экономики, то, что называется сопряжение. В числе других наших преимуществ – членство в Евразийском экономическом союзе, во Всемирной торговой организации. Кроме того, мы являемся единственной страной в Центральной Азии, которая получила статус ВСП+, обеспечивающий выход на рынки Европы. В своем выступлении на сессии форума Соронбай Дженбеков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 На сегодняшний день в Кыргызстане проводится масштабная реконструкция транзитных автомобильных дорог. Кроме того, мы стали центральным компонентом проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. На полях форума Сорунпай Дженбеков уже провел встречу с руководителями крупных китайских компаний China Railway и China Road для обсуждения вопросов реализации совместных проектов в транспортной и железнодорожной сфере. Почему это стратегические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 Геополитическая расположенность рядом с Китаем – это дает нам преимущество, и этим нужно необходимо воспользоваться. Обсудил глава государства и вопросы наращивания экспорта из Кыргызстана в Китай. Для этого Сорунбай Джиенбеков провел встречи с председателем компании CGI и председателем машиностроительной корпорации «Синамач», а также принял участие в открытии международной выставки «Экспо-2019». Экологически чистую продукцию Кыргызстана, представленную на данной выставке, смогут попробовать 16 миллионов человек. Именно такое количество посетителей ожидают организаторы Экспо. Экспо-2019 будет способствовать узнаваемости продукции Кыргызстана на внешних рынках, и в частности на рынке Китая, и, соответственно, продвижению нашей продукции на рынок Китая. По итогам проведенных встреч Сорунбай и Дженбеков поставил конкретную задачу – перейти к практическим шагам по реализации целого ряда совместных с китайской стороной инфраструктурных проектов, в том числе в сфере транспортной и цифровой инфраструктуры. Обсудить первые результаты работы глава государства и лидер Поднебесной смогут в июне, во время государственного визита Сы Цзиньпиня в Кыргызстан. Развитие э, таких э, проектов, Который инициированы Китаем, имеет очень важную экономическую составляющую. И мы, думаю, выиграем от того, что будут с помощью Китая развиваться все больше и больше инфраструктурные проекты, в том числе коммуникационные, транспортные, информационные, новые технологии. Все это будет играть очень важную и большую роль для развития экономики страны. На повестке дня сотрудничества Кыргызстана и Китая была и культурная составляющая. Инициативу совместного изучения летописи китайских источников об истории кыргызов президент обсудил на встрече с учеными Китая. Историки желают организовать в Бишкеке совместную научную конференцию и провести археологические исследования кыргызской письменности Саймалуташ и Балбалташ. Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан окажет необходимое содействие ученым. Мадина Низамова, Кайнар Ормонов, Эльтер, Бишкек. Президент провел три встречи в рамках начавшихся совещаний на уровне министров государств-членов ШОС в преддверии заседания глав государств-членов ШОС. Как известно, данный саммит пройдет в июне в Бишкеке. На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу Сорумбай Джеймбеков выразил признательность Владимиру Путину за личный вклад в развитие двусторонних отношений и за оказываемую военно-техническую помощь вооруженным силам нашей страны. Были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, борьбы с международным терроризмом и экстремизмом. Выражено общее мнение, что дальнейшая совместная работа оборонных ведомств Кыргызстана и России должна только наращиваться в интересах безопасности государств. Далее глава государства принял министров обороны государств членов ШОС. На встречу прибыли министры обороны Китая, России, Индии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, замминистра обороны Пакистана, директор исполнительного комитета РАС ШОС, а также заместитель генерального секретаря ШОС. Сурамбай Джеймбеков отметил важность встречи министров обороны в Бишкеке. За этот небольшой период ШОС заявила о себе как о самостоятельной структуре, способной решать глобальные проблемы. В настоящее время геополитическая инфраструктура переживает серьезные изменения, что требует от нас более глубокой интеграции. Достигнутые договоренности глав государств членов ШОС свидетельствуют о поступательном развитии партнерства во всех областях деятельности государств, в особенности по обеспечению безопасности, подчеркнул президент. Он отметил, что рост угроз терроризма, незаконного оборота наркотиков и организованной преступности свидетельствует о необходимости наращивания совместных усилий для решения задач по сохранению мира и стабильности в регионе. В этом плане ШОС демонстрирует пример тесного плодотворного партнерства при сохранении интересов обеспечения равной и неделимой безопасности безопасности каждого государства. На встрече с министром обороны КНР состоялся обмен мнениями по развитию сотрудничества в сфере укрепления безопасности двух государств. «Наши государства имеют единые позиции по вопросам борьбы с тремя силами зла – терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом», – отметил Сорум Байджимбеков. Он выразил уверенность, что визит министра обороны ВФНХ в Кыргызстан внесет значительный вклад в дело укрепления сотрудничества двух государств в области безопасности. В завершении встречи президент подтвердил, что Кыргызстан является активным участником организации, последовательно продвигая поднимаемые в рамках ШОС инициативы, готов к дальнейшему открытому и равноправному диалогу в области безопасности, в том числе к развитию сотрудничества оборонных ведомств. До конца текущего года Россия передаст Кыргызстану 21 единицу военной техники. Сегодня вооруженные силы страны уже получили два вертолета и 9 боевых разведывательных дозорных машин БРДМ-2. Военная техника передана в качестве безвозмездной военно-технической помощи. Два вертолета Ми-8МТ по перевозке грузов в Генеральному штабу вооруженных сил Кыргызстана передало Министерство обороны Российской Федерации. Также на безвозмездной основе передано девять бронированных разведывательно-дозорных машин. Церемония передачи военной техники состоялась на авиационной базе ОДКБ в Канте. Данные машины будут предназначаются для подразделений сухопутных войск, вооруженных сил Кыргызской республики. А также первые испытания, скажем, мы направим на усиление границы, то есть государственной пограничности. Передаваемая техника является лишь частью той помощи, которая уже была предоставлена и планируется к поставкам российской стороной в рамках реализации двухсторонних договоренностей. Два года назад на этом месте была проведена... Торжественная церемония передачи двух военно-транспортных самолетов Ан-26. Сейчас эти самолеты, успешно выполняют задачи по перевозке грузов и личного состава, участвуют в проводимых учениях по отражению возможных угроз безопасности. Сегодня мы принимаем от дружественной нам России вертолеты и бронетехнику. Убежден, что и вновь передаваемое военно-техническое имущество будет эффективно использоваться в интересах вооруженных сил Крыльевской Республики по обеспечению военно безопасности страны. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить вас, уважаемый Сергей Кужигетович, за оказываемое содействие в оснащении вооруженных сил Крыльевской Республики. Предоставленное техническое вооружение в условиях горной местности и трудодоступности многих населенных пунктов расширит возможности по выполнению транспортных и поисково-спасательных задач. Безусловно, Развитие дружественных союзнических отношений рассматриваем как важный фактор сохранения региональной стабильности. Киргизия всегда может рассчитывать на поддержку России в обеспечении своей безопасности. Примечательно, что передача техники проходит здесь, на российской авиационной базе КАНТ. В последнее время для ее нормальной жизнедеятельности – Киргизской стороной многое сделано. Мы благодарны вам за это. База является важным компонентом коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и предназначена для отражения военной агрессии и проведения контеррористических операций. Как сообщается, также до конца текущего года Россия передаст Кыргызстану еще 21 единицу военной техники. Отметим, Сергей Шойгу прибыл в Кыргызстан для участия в заседании Совета министров обороны Шанхайской организации сотрудничества. Юлия Ценкайная Таргешева, ЛТР Кант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 по межправительственного совета ожидается подписание ряда документов. Премьер-министр провел совещание по вопросу реформирования сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий в Кыргызской Республике. Отмечено, что анализ за 2016 год на примере 15 наименований лекарственных средств показал значительную разницу свыше 30% закупочной стоимости в разных организациях здравоохранения. В 2017 году повторный анализ отчетов организации здравоохранения показал разброс цен на лекарственные средства от 3 до 6%. 600%. На сегодняшний день в соответствии с требованиями законодательства, сами организации здравоохранения определяют потребность, составляют план государственных закупок в пределах выделенных средств и осуществляют закупки самостоятельно. Анализ закупок организации здравоохранения в ходе внутреннего аудита показал риски, влияющие на эффективное использование выделенных средств. Цены, выставляемые на конкурс организациями здравоохранения по некоторым видам медикаментов, разнятся в два и более раз. Некачественные лекарства, завозимые в страну, наносят большой вред здоровью людей. Мы должны навести порядок в фармацевтическом секторе, в интересах наших граждан их здоровья. Мы должны обеспечить безопасность закупаемых лекарственных средств и эффективность выделяемых на эти деньги средств. По словам Космосбека челпонбаева Министерство здравоохранения приняло решение о проведении централизованных торгов на закупку лекарственных средств и медицинских изделий для организации здравоохранения. Министерством здравоохранения издан приказ о централизации торгов, разработан и утверждены порядок и схема проведения централизованных торгов. Действительно, очень разные цены, даже вот за лекарств, которые покупают за счет государства. Вот здесь вот наглядные примеры. Это минимальная одна больница, если, например, ампицилин, если 8 сомов, он покупает в одном больнице 20. Цифракцион в одном 13,6, максимально по 180. И в итоге мы даже вот за 8 месяцев, вот с апреля по, до конца года, мы по Минздраву сэкономили 40. 4 миллиона, Из них по медикаментам закупили сэкономили 35 миллионов. Премьер-министр Мухаммед Калы Абулгазиев подчеркнул, что обеспечение населения безопасными, качественными и эффективными лекарственными средствами – это одна из важнейших задач государства. Разработано новое положение о централизованных закупках. Ну, вот 21 по наименованию, это 75 позиций, это разные дозировки. Для 111 организации здравоохранения, который финансируется фондом АМБЗ медицинское страхование, примерно 188 миллионов сомов. Конечно, не все врачи идут на это, но здесь я жестко поставил. Но ну, мы сейчас на второй полугодии взяли вот эту позицию, и мы готовы сейчас. Сейчас уже. Порталом проработали, здесь остался некоторый момент, который нам сейчас вместе с Минфином должны доработать.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 29 апреля 2019 года Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Джошева, Джумашева, Манукян, Джайлоева в защиту интересов подсудимых Исакова, Сатабалдиева, Калиева, Авазова об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Определением от 29 апреля 2019 года Бишкекский городской суд... Оставил без изменения постановление Свердловского районного суда от 10 апреля 2019 года. По факту модернизации, проведения тендера и аварии столичной теплоцентрали в судебном производстве находятся три уголовных дела. По двум из них, а именно по аварии и проведении тендера судом первой инстанции вынесен приговор. Согласно решению суда, обвиняемые получили от 2,5 до 8 лет лишения свободы, а также им были присуждены денежные штрафы от 100 до 150 тысяч сомов. Уголовное же дело по факту коррупции при модернизации ТЭС Бишкека находится на стадии рассмотрения. Обвиняемыми по этому делу проходят бывшие премьер-министры Сапарисаков и Джантуриоса Татабалдиев, депутат парламента Осмомбек Артекбаев, а также ряд топ-менеджеров энергоотрасли и бывшие высокопоставленные чиновники энергокомпаний. По поводу назначения наказания. Два года 6 месяцев осуждения. Я хочу пояснить, что в рамках данной статьи, в санкции данной статьи, максимальный срок наказания предусмотрено два года 6 месяцев всего лишь. Это новый принятый уголовный кодекс в 2019 году. И в этой статье судами назначен максимальный срок наказания. По поводу модернизации тест в пешке, где, ну, где тендер был проведен на Сумма 386 миллионов долларов данное уголовное дело находится до сих пор на стадии судебного разбирательства. По данному делу еще обвинительного приговора еще не вынесено. Сейчас мы у нас процесс только на стадии оглашения обвинительного заключения. после И только еще после, после этого у нас имеется еще допрос всех свидетелей. И по этой причине я считаю, что пока по данному делу какие-либо решения еще не приняты. На 1985 году ушел из жизни народный артист Кыргызстана, обладатель награды имени Токтогула Сатылганова, ордена Манас, медали «Данг» Сатабалди Далбаев. Свои соболезнования выразили Сорумбай Джеймбеков, Дастамбек Джумабеков, Мухаммед Калы Абылгазиев, Кубатбек Буронов, Джениш Разаков, Досалы Исиналиев, Асымбеков, Кенинбаев. Ташбаева, Райф, Айдарбеков, Джунушалиев, Джаманкулов, Джейнбаева, Панкратов, Мурашев, Бешинов, Кудайбердиева, Джаманкулов, Кадыркулов, Осмонбетов, Эркебаев, Байджиев, Кулманбетов, Алышбаев, Сардбаева, Токтакунова, Осмонов, Эзюбеков, Турапов, Кузнецов, Сатабалдиев и другие». Прощание с артистом состоится завтра в 10.00 у здания Кыргызского драматического театра имени Абдумомунова. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.